В ноябре этого года, в одно ничем не примечательное утро я, как обычно, налил себе кружечку свежесваренного натурального кофе и включил на смартфоне YouTube, дабы оставаться в курсе всех событий в моей родной Украине, любимом городе Одессе, да и в общем в мире. Зашел на часто просматриваемый канал Мистер Старк, там как раз было свеженькое видео, кликнул, начал просмотр. И чуть не подавился этим самым кофе. Начнем с того, что достоверность информации от Старка у меня не вызывает сомнений. Потому что его прогнозы, мнения и предположения, как-то пуля из хорошей снайперской винтовки Accuracy International L96A1, попадает в десяточку. Да, со Старком у нас есть небольшие расхождения во мнениях, по определенным вопросам, но в остальном направление одинаковое. В ролике, который вызвал у меня такую реакцию, было с чего торопить. Если вкратце, то полным ходом в Европарламенте группа бесстыжих денежных мешков и купленных бюрократов полным ходом ставит на колеса так называемую директиву 13, суть которой в том, чтобы ужесточить использование авторских прав настолько что страницы обычных любимых вами блогеров в случае победы новых феодалов исчезнут одна за другой. Вот зайдете одним весенним теплым днем 2019 года на YouTube, а там пустота. Или же остались только продажные блогеры, за которыми стоят олигархические интересы, а также зомбосми, как зомбоящики, от которого мы, молодое поколение до 25 лет, Благополучно скрылись на просторах волшебного леса, именуемого Ютубом. А плота, в котором бюрократический Мордор не имеет власти, но возымеет. Закатав и лес, и нашу свободу информации в асфальт. Если так, и будем продолжать сидеть на пятой точке. Ничего не делая, не помогая нашим коллегам, сражающимся с нечистью на другом краю леса. В Европе, США... Я смотрел англоязычный сегмент ютуба. Кибервойну со всякими там Маккартни, Юнкерами, СВОСами, фамилии наиболее ярых лоббистов тоталитарного, артикля 13, ведут блогеры от Таиланда и до Индии. И до земель Хартленда Европы. Примечание Хартленд Европы – это земля-сердцевина европейской цивилизации. Да, вы правы. Все есть тот самый пристрелы Пол Маккартни из древних Битлз. Вот я, например, затрудняюсь назвать хоть одного из моих знакомых, а их достаточно много, и из разных частей общества, и разных возрастов, кто слушал бы Битлз. Того же Армина Ван Бюрна, да, Битлз нет. У певицы Мадонны, да, тетушка и тут засветилась. А также... У Маккартни и Ижи с ними есть куча бабла, на основе которого они легко поддерживают ГЕММУ. Да, есть такая нехорошая организация в Германии. А также остервенело душат свободу распространения информации, прикрываясь защитой авторского права. Шок и отропь. Но на русскоязычном сегменте инета глухо как в танке. По поводу 13-го. Впрочем, так же, как и на русскоязычном ютубе. Одни не хотят выбраться из своего воображаемого пространства комфорта, зоны комфорта. Оставив свои права на дальнейшую деятельность в качестве блогеров или свободных пользователей. Другие знают о происходящем, но думают, что чаша себя их минет. Но нет, не минет. Попадем под раздачу все. Права будут попраны для всех. Независимо от местонахождения на планете Земля. Мы ведь все любим картинки Google, немчики, Instagram, Facebook, а тем более YouTube. А в случае начала раздачи, а ты выше личностей, останешься с носом в информационной изоляции, в информационном вакууме в обнимку зомбосми. И будет нам тогда... И видосик, и Инстаграм, и вся вся эта сахарная посыпка дудки нам будет. В общем, некогда раскачиваться. Это уже не история с вялыми потухом нескольких сенаторов взбомбить Воронеж. Сори, эм, торрент. Смутно помню, но было дело в году так 10-12. несколько благополучно сошедших тогда волн наездов а на торрент который к счастью по прежнему жив пока что но он тоже ляжет навсегда вместе с инстаграм ютубом и всей этой прелестью ежели прохаваем оплеуху а держи морд европарламенте и от тех кто их курирует благодарю вас за внимание слушал и смотрел данное видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии. С вами был Элси, скоро увидимся.